я хочу тебе сказать я беременна ты беременна ах блин какой месяц хоть первый день первый день вот так вот ушел на пару часов вернулся а она беременна так что у нас так а... Теперь ты, ты, ты, ты, именно себе нельзя готовить, что я за тебя приготовлю. Знаешь, я тут этот унитаз чистила, правда, бесполезно, я потом новый купила. Лучок. бывает. Приходишь ты такой с ванной, там четверо человек есть. Ванна снаружи? И так эксклюзивный... Эксклюзивное видео, как Макс и придумывает придумывают шутки в интернете. <говор> Голо а, все вспомнил. Давай, Давай. посмотрим. Что он делает? Э, сразу! Ты, <свеч> ты, ты блядь! <свеч> <свеч> Заметить, что там было, да? <свеч> Ой, обнимашки! Смотри, как мило! Смотри, что он с ним сделал, он не изменился. Он играет на кухне, в карету, это... в карету для девочек. Ш... Кто это? Это Ивангай, ты не узнал? Ивангай? Нет, не похож. Он какой-то толстый для Ивангая. Я не могу, они все у меня толстые. А что происходит? Что в ванной делаю Подожди, подожди. А что Ты видела эту драму, это... Просто Альфреда убивает. О, и как мило! Он мне в туалете предлагает карету. Ой, сердечки. Нормально. А будет так же сделать. Я пред предложу встречаться в туалете. Тем более я такая сижу и сы и с тоже с игрушкой. В туалете. Пошли поиграем в туалете. Пошли. Машинку возьми. У меня тут есть, маш... игрушки остались, нормально. Подожди, сейчас я не упущу, что там Макс сделает. Футбол? Что, он издевается, что <звуки> Что вы приготовить сегодня? Я немножко видео лагает. Я могу озвучить, как он есть. Что типа такого. Он ртом ест, что? Чипсы с соусом. Так. Что у меня за грабер-бер-лайнс? Кринс, Гарри Ты знаешь, как его сейчас озвучивает? <laughs> и по приценту было сегодня. Ещё нужно музыку эту. Что это за музыка? А. Так, это для видео. Музыка для видео звуки. Ты еще про музыку это... сказала, это танцевать пошел. <св�> Вообще во время. Я инстинктивно озвучиваю их. Что значит есть поздний завтрак? Это типа mm -hmm. со вчерашнего дня, что ли? А, может, он что-то вроде. Такого, знаешь, как бы больше, чем завтрак, что-то типа не, не до обед. Ну, тут яйцо, ладья, и, и все. А, значит, это не до ужина. Яйцо, ладья, это больше, чем завтрак. Это часть жизни. Не до завтрака. Заказать услугу, да? Даже такое есть? Что за услугу. Я не знаю. А, доставка пицца, горничная на один раз. Горничная пора. Горничная на один раз. За 40. За 40 и дополнительно Блин. 20 за час. Меня убили. Горничная на час. Мне нравится эта услуга. Если ты понимаешь, о чем я. Я отправлюсь в лучше. Сразу вспоминаются всякие анимешки с горничными. Как всегда. Типичное аниме. Пошлый парень, девушка, истеричка. И ну, в конце любовь. Да. А, кстати, блин. Подожди, ты истеричка? Почему? Нет. Это просто вопрос. Чего ты решил? Я не истеричка. Просто я пошлый. Понятно. Ну, знаешь, есть там еще странные девочки, которые вообще ничего не в курсе, им вообще все на все ровно. Они как бы на втором плане, но... Ну, так. Вот так. А еще у них глупые шутки. Сейчас мы а посмотрим, как он будет худеть. Ненавижу. Так. Просто горит немножко сейчас. Ему лишь бы поболтать, блин. Кому? Максу. Я его в трюжерку специально привела. Он, как всегда, без людей не может. Он у нас очень общительный. Говорю так, как о своем ребенке. Максим и Валентина еще не знает. Максим у нас очень общительный мальчик. Да. Он такой: И там, знаешь, он так маслом начинает натираться. Ему, надеюсь, сегодня не на работу. О, да! Сегодня выходной вторник. Отправил спортзал, он такая. Я надеюсь, ему не на работу. Скажи мне что-нибудь приятное: Розочка. Пойдет. <свят> у меня на кухне розочка раствора Три штуки. Ну, класс. <свят> Что еще? Бе беленькие. Мой любимый цвет. Розочек. Буду знать. Намеки, <свят> да, блин. Теперь я знаю, какой у нее любимый. Какой у нее любимый цветок. <свят> Мой? <свят> да. Нет, у меня роза нелюбимый цветок ну, Роза нелюбимая, какой любимый? Я не знаю, какой не нелюбимый цветок как Он, это, он мне... из дерева растет Мы вчера это, когда с друзьями ходили Кто правдоподобнее заплачет? Не знаю Не знаю Я только что испугался Короче, мне пофиг, что он там умеет, что не умеет, давай сразу на тяжелое перейдем. На тяжелое? Ты сразу хочешь, чтобы его разорвало? Да он устал уже! О, кто-то с работы сразу. А, нет, мне показалось, там каска. Не, не получилось. Блин! У меня раньше получалось так прикольно мурлыкать. Да я вообще говорю, касаемо даже того, что боссались на беговой дорожке. Да, лужа еще валяется. Кто, кто бы ее вытер? Да, я могу вытереть. Мне, но мне это ни к чему, потому что это не я. Кто-то решил в туалете поджиматься. Максим и Роман еще не знают друг друга. Как грустно. Избывшаяся мечта познакомиться. Максим и Роман. Подожди, Лололошка, что ли? <смех> Офигеть, все, все беговые дорожки заняты. Вот что вам дома-то не бежит. Хотя я сама нормально такая пошла, в зал бегаю на беговые дорожки. <смех> Пришла, чтобы побегать. Что, просто побегать? У тебя же беговая дорожка есть. Нет, я про реальность сейчас говорю. А, про реальность? Да, я же в зал хожу. Не, Если не бы сбить. я сейчас был бы рядом, я, знаешь, я бы, знаешь, что сделал? Я бы взял тебя за счетчик и начал бы оттискать. Как в аниме. Отлично. Подожди, я, я приготовила <смех> лапшу с чесноком. Как думаешь, это вкусно? Ну, раз тут едят, может, вкусно. А К... может, быть, целоваться потом Нет, не очень. Качество великолепно. Да ты только об этом и думаешь, да? Я не говорил такого. Я не говорю, что такое об этом. Я редко когда об этом говорю. Ты сам признался, что ты пошлый. Ну да, но... -э -э, блин, а? Ну ладно, подловила. Будешь меня пошляком называть? Сэмпай, ты пошляк. Во, видишь, а вот у меня боевик какой-то на улице. Что? Слышал, у меня боевик какой-то на улице. Стреляет кто-то. Mm -mm, не слышал. Хотя какой из меня сэмпай? В чем я могу наставлять тебя? Как думаешь? Наставлять? Угу. Ну, сенпай же учителя, наставник. Нет, это сенсей. сэмпай это тоже, ну как, сэмпай это э, так называют того, кто в чем-то опыт, опытнее тебя. В чем я могу быть опытнее тебя? фотографии я, я хочу услышать это. У тебя девушки нет, ты не может быть опытнее меня. Нагонение слова нету, от слова нагонять. Я пыталась синоним привести к этому слову, но потом я поняла, что у меня по-русскому 64 балла, и это бессмысленно. Почти столько же. 44? Почти, да! А так, я буду твоим сэмпаем. А у меня уже есть. Уже есть, не Тогда надо что-то придумать. Стоп, у тебя есть... Просто кон. А? Просто кон. просто кон. Слушай, просто кон. Вот название каких-то таблеток. Я так и все понять не могу. У тебя есть парень или нет? А как ты думаешь? Просто как-то раз у тебя спрашивают, ты говорила. Потом я у тебя спрашиваю, ты говорила есть. Ну, я говорила. И сейчас говорю. Я всю так жизнь. Просто я говорю. вот это, немножко запутался. Типа приставать или нет. Да. Я, я понимаю тебя. Понять ты меня. Приставать или нет? А я не совсем так. Заикаешься аж. Да не. Прям реально аниме какой-то. Только наоборот. Я такая уверенная, такая. И ты такая... Ага. <свист> так, так, так у тебя есть парень? <свист> Ай, блин, у тебя есть. Я потом убежал такой, а, я это спросил. <свист> у нее есть парень. <свист> знаешь, ну, типа это. Нет, теперь знаешь, это буду по ночам с подушкой сидеть так плакать. <свист> у у <свист> нее есть парень, а я думал, у меня есть шанс. <свист> Ну, он опять играет, но. Ну, ну. Я хотел с своим братишкой поиграть, он все Тебя все отшивают. Братик с утра отшил. Ты только что отшила. Чья очередь теперь? тебя отшил. Теперь меня звук отшивает. Жизнь боль. А я вообще сейчас думаю, если... Ну, сейчас же, получается, с этой девушкой мы расстаемся. Она сама мне вчера сказала, что на самом деле... Ты знаешь, такие планы уже планируешь? Так, сегодня я расстаюсь с ней. Так, послезавтра я начну гулять с другой. Не-не-не-не. А, она вчера мне сказала, что вот на самом деле меня не, не любит. И я так думаю, если так, то я уйду за головой в работу нашу. В работу нашу. Да, то есть... Э, Делай как... Больше я. времени и... буду вам и себе посвящать, чем всему. Делай как ты? Как делать? А, найди девушку фотографа. И все. И работа, и это тебе обеспечено. Нет, э, я не буду этим сейчас упортиться заниматься. Я буду больше вам времени себе посвящать, чем. Хотя сам еще не в городе. То я скоро приеду. Что тут месяц остался ждать? Это будет и весело, нам всем вместе прикольно, и это будет очень мило. И такой утю-утю. Не-не-не-не. Мар-мар-мар. Вот как-нибудь так. А. Ищу девушку режиссера. Нормально. Да, Нет, нафиг мне это пока что. Хотя, если она сама, она должна само собой появиться. Девушка всегда должна появиться само собой. Это, это, это чувство они не могут быть найденными, они сами собой появляются. Звучит, но мне нужен парень с микрофона. <свеч> вот ты сказал странно звучит. Теперь я подумал странно. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Я бы не подумала, если бы ты не сказала. <свят> Парень с микрофоном. Мне... мне микрофон только на научниках. <свят> не идет. Это девушка со сканером. Не, нельзя мне петь. <свят> ну, прости, у тебя не такой микрофон, который мне хочется. <свят> О, так. <свят> обратимости кулак. Смешно и заставило меня Смеется. Сними об этом видео. Сними об этом видео. Вот я снял об этом видео. Сними как-то снял об этом видео. Вот купишь микрофон, вот тогда мы с тобой поговорим, ладно? И о чем мы тогда поговорим? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот на мне о чем с тобой разговаривать? Все, я я раз я раз этого как распределил во русский мне нужно слова русского иногда. Ты разговариваешь по-русски о некоторых. Я вообще сегодня дурака весь день валяю. Все после после после а ты же не в ВК. Ладно. Интересно, когда-нибудь я научусь красиво снимать. Спустя 30 лет. Сижу такой. 50-летний такой. Может когда-нибудь не Это такая И я, такая, рядом И сижу, я такая, такая с Оскаром такая. Может быть. Да-да. Делать нечего, что теперь делать? я буду через планшет тебе писать. И доставать Как всегда. Пойду я налью.. Кушать себе. Да не кушать. Пока.